Привет! Сегодня будет обзор на TimeWeb, это хостинг, с которым не страшно взаимодействовать. Веб-проекты, размещенные на его оборудовании, всегда доступны для посетителей, а при возникновении проблем всегда можно получить помощь у специалистов технической поддержки. К списку достоинств хостинга также отнесем. Отличные показатели быстродействия. Низкий пинг. Круглосуточную работу службы поддержки с удобными способами связи. Удобную панель администратора. Возможность приобрести лицензии на программное обеспечение по специальным условиям. Несмотря на приятное впечатление, которое оставляет хостинг, у него есть и недостатки. Сложно назвать их критичными, но на возможность выбора площадки они могут повлиять. Жесткое ограничение допустимой нагрузки, при превышении которого аккаунт блокируется. Для увеличения лимита нужно платить дополнительные деньги. Высокие цены на пакеты услуг по сравнению с конкурентами. Отсутствие нормального антивирусного инструмента на виртуальном хостинге. Неадекватная работа системы защиты от dos атак которая принимает за вредоносный легитимный трафик с других сервисов, например, из Яндекс. Дзено. При размещении проекта на TimeWeb нужно уделять особое внимание безопасности и постоянно следить за нагрузкой. В противном случае можно остаться с зараженным сайтом или заблокированным аккаунтом. Список услуг на TimeWeb стандартный. Есть shared хостинг, спецпредложения для систем управления контентом, виртуальные и физические выделенные сервера. Можно зарегистрировать домен, подключить SSL и воспользоваться встроенным конструктором сайтов. Хостер предлагает пользователям решения, которые позволяют запустить проект без предварительной настройки сервера. Для установки доступны образы популярных операционных систем и приложений. Для управления хостингом используется панель собственной разработки. Внешне она напоминает популярную cPanel. На главную страницу выводится вся важная информация о сервере. Без перехода на другую страницу можно посмотреть статистику посещений сайта и показатели нагрузки за последние 24 часа. Для VPS TimeWeb предлагает два варианта. Бесплатный установка панели Vesta. Платный ISP-менеджер Lite за 2,89 доллара в месяц. При выборе выделенного сервера доступно только ISP-менеджер Lite, но никто не мешает самостоятельно установить любой другой продукт. На хостинге реализована возможность работать в команде. Вы можете предоставить доступ к управлению другим пользователем. Это очень удобно, чтобы разделить обязанности между специалистами, но вы должны понимать, кому передаете полномочия. Хостер не несет ответственность за последствия, которые могут наступить из-за разрешения доступа третьим лицам. Тестирование быстродействия приносит позитивные результаты. Мало того, что 95% времени хостинг работает в режиме очень быстро, график также показывает стабильность высокого показателя скорости. Это обобщенная статистика почти за 10 лет отслеживания работы, так что можно доверять этим данным и ориентироваться на них при выборе хостинга. Если говорить о конкретных значениях, то на обработку картинки размером 2000 на 2000 пикселей TimeWeb тратит всего 2,34 секунды, что делает его одним из лидеров среди хостингов. Пинг до пользователя в Москве составляет 21 мс. Это неплохой показатель, но не топовый. С показателями бесперебойной работы тоже порядок. Средний аптайм хостинга за прошедшие месяцы 2019 года 99 – 99,99%. Например, в мае серверы, к которым обращался скрипт при проверке показателей бесперебойной работы, был недоступен 14 минут. В марте и феврале сбои не обнаружены, в январе и апреле – недоступен по 5 минут. Одна из главных претензий пользователей – строго ограниченные показатели нагрузки. При превышении нормативов сайт блокируется. Следить за нагрузкой можно в главном окне панели управления. На VPS и выделенных серверах нагрузка ограничена физическими параметрами оборудования. В случае приближения к максимальному значению нужно думать о том, как оптимизировать сайт, чтобы снизить нагрузку на сервер. Еще один вариант. Купить расширение лимита за 100 рублей в месяц. Мы уже говорили о том, что TimeWeb поддерживает командную работу, позволяя клиентам открывать доступ к административной панели для третьих лиц. Проблема в том, что хостер снимает с себя всякую ответственность за их действия. То есть, если вы разрешили пользователю доступ, а он перешел на другой тариф и угнал домен, то это вы виноваты. Все бы ничего. Но на других хостингах эта возможная брешь в безопасности устраняется предоставлением двух паролей – административного и технического. Технический доступ позволяет управлять всеми возможностями хостинга, кроме тех, что связаны с финансами. Административный же пароль открывает доступ ко всем возможностям панели управления. В качестве инструмента контроля членов команды TimeWeb Предлагает использовать двухфакторную аутентификацию и подключить уведомления через SMS, в сообщениях указывается, кто авторизовался в панели администратора и какие действия совершил. На виртуальном хостинге есть защита от DOS-атак, но в пользовательских отзывах встречается информация о том, что иногда она работает некорректно, например, отрезает трафик из Яндекса, Дзюно принимая его за причину для блокировки. На VPS и выделенных серверах защиты нет, нужно настраивать ее вручную. Аналогичная ситуация с антивирусом. Он поставляется только в комплекте с панелью ISP Manager. Если у вас другая панель, то придется ставить антивирус вручную. На виртуальном хостинге доступно антивирусное сканирование, но встроенного инструмента для удаления зловредов нет. Автоматическое создание бэкапов работает только на виртуальном хостинге. По умолчанию копия хранится в течение трех дней. Можно использовать также платное сохранение бэкапа в корневом каталоге с последующей выгрузкой данных через FTB. Поддержка осуществляется по нескольким каналам. На сайте TimeWeb есть онлайн-чат, в котором можно оперативно получить ответы на любые вопросы, в том числе технического характера. Для любителей поговорить по телефону TimeWeb предлагает общие и региональные номера. Звонок бесплатный, можно также заказать перезвон по времени. Самый долгий вариант – общение через email. Пользователи хостинга называют техническую поддержку медленной. Представители TimeWeb подтверждают, что проблемы с оперативностью есть, и они стараются улучшить эту часть работы хостинга. Работа действительно ведется, специалисты технической поддержки отвечают даже на страницах хостинга в соцсетях. Для самостоятельного устранения неполадок хостер предлагает использовать справочный центр, раздел с ответами на популярные вопросы и полезные статьи, размещенные в блоге. База знаний достаточно подробная, есть пошаговые инструкции и скриншоты. TimeWeb предлагает пользователям пробный период виртуального хостинга на 10 дней. Из значимых ограничений – неработающая почта и отсутствие резервного копирования данных. Остальные возможности доступны для изучения. В тарифной сетке виртуального хостинга представлено 4 пакета услуг. Основное отличие между тарифами – в объеме пространстве на диске, числе сайтов и баз данных. Во все пакеты услуг включено создание резервных копий, круглосуточный саппорт, 10 гигабайт на почту, средства поисковой оптимизации и продвижения, SSL в подарок и бесплатный переезд с другого хостинга. Цены указаны при оплате на год вперед. На отдельной странице размещена тарифная сетка для КМС WordPress, Joomla и Drupal. Предложения доступны в двух видах старт и PRO. На старте можно создать до 10 проектов на 10 гигабайт за 169 рублей в месяц, на PRO до 30 проектов на 20 гигабайт за 790 рублей в месяц. Выделен тариф для 1 с битрикс. Его окончательная цена зависит от того, есть ли у вас лицензия или вы покупаете ее вместе с хостингом. Стоимость оптимизированного хостинга от 290 до 3600 рублей в месяц, если заплатить сразу за год. Стоимость тарифов на VPS, вдс начинается со 171 рубля при годовой оплате. Вы получаете 5 гигабайт на SSD, 512 мегабайт АЗУ, и процессор 2 на 2,4 ГЦК. Максимальный тариф Diablo стоит 3051 рубль в год и предлагает 200 ГБ на SSD, 10 ГБ ОЗУ, процессор 6 на 2,4 ГЦК. На странице также есть раздел, который позволяет сформировать индивидуальную конфигурацию. Можно приобрести и дополнительные услуги вроде увеличения дискового пространства. Отдельно платить нужно за установку панели ESP Manager, доступной в редакциях Light и Business. За выделенный сервер нужно платить от 3000 до 53 000 руб. месяц. Максимальная конфигурация предлагает процессор Intel Xeon Gold 6140 с 384 ГБ оперативной памяти и двумя SSD по 960 ГБ. Лицензионное программное обеспечение оплачивается отдельно. Кроме стандартных тарифов есть возможность приобрести индивидуальную конфигурацию, указав нужные параметры. Еще одно предложение TimeWeb – готовые проекты. Например, сервер с установленным WordPress стоит 2028 рублей за год. За готовый сервер с Windows Server 2019 придется заплатить всего 1110 рублей за год. Итог. TimeWeb больше подходит для опытных пользователей. На нем есть готовые предложения, но та политика обеспечения безопасности, которую выбрала компания, подразумевает, что беспокоиться о защите сайта нужно в первую очередь самому пользователю. Речь идет и о системе доступа для третьих лиц и о работе антивирусного ПА, которая находит зловреды, но не удаляет их. В отзывах пользователей много внимания уделено вопросу блокировки из-за превышения допустимой нагрузки. Чтобы этого не произошло, приходится постоянно следить за показателями в главном окне панели управления и оптимизировать сайт. Тем не менее, TimeWeb предлагает достаточный уровень сервиса, чтобы даже эти недостатки не мешали пользователям выбирать его в качестве площадки для размещения проекта. Ссылку на данный хостинг оставлю в описании.